Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Я родился и до 17 лет рос в Татарии, которая позже стала республикой Татарстан, а поселок этот маленький получил статус города. Так вот, почему-то в кулинариях из татарских национальных блюд можно было купить исключительно ичпачмаки и перемячи. Все, другого не было. Перемяч это, считай, тот же самый Белеш, только сверху отверстие небольшое. Есть, а ичпачмак это, это, это пирожок треугольной формы. В начинке там картошка, а лук – говядина. Я не понимаю, почему выбор только этим и ограничивался, хотя в той же самой Казани в то же самое время продавались и касе, и вакбелеши, и элеши. Странно, короче. Так вот, вспомнились мне те элеши из Казани и захотелось их приготовить. Они очень вкусные. Приступим. Начну с теста. В муку надо добавить немного пищевой соды и старательно размешать до равномерного распределения. А в кепир положу соль. Яйца и хорошенько перемешать, чтобы соль растворилась. Отлично. Теперь эту смесь добавляю в муку и вымешиваю. Сначала вилочкой, а когда вся мука увлажнится, добавляю размягченное сливочное масло и продолжаю процесс. Долго месить не надо. 5-7 минут и достаточно. Более того, я вам скажу, если будете месить хотя бы 15 минут, то тесто испортите. Потому что за 10-12 минут глютен в тесте набухнет, и дальше начнет образовывать глютеновый каркас. То есть тесто станет э, такое эластичное, тянущееся, плотное достаточно. А нам в лешах нужно получить тесто, которое будет ломким, слегка похоже на песочное. Ну, вот так вот достаточно. Пусть полежит, подождет, пока я с начинкой разберусь. Вдавляющее большинство начинок в татарских пирожках представляют у себя смесь картошки, лука, мяса, либо риса, лука, мяса. Сегодняшние леши будут из картошки, лука и курятины. Это у меня бедра с отделенными костями и без шкуры. Довязать надо довольно мелкими кусочками. Причем важная деталь. Для того, чтобы начинка была действительно вкусной, картошки и лука должно быть много, а мяса мало. Такая вот хитрость. И второй важный момент. Чем мельче вы режете картошку и лук, тем вкуснее у вас все получится. Не ленитесь. Теперь все смешать, приправить и можно лепить пирожки. Соль, черный перец, лавровый лист. Духовку уже можно греть. 200 градусов верхний нижний нагрев. Приступим. Тут все просто. Кусочек теста делю его на две неравные части и раскатываю не тонко. На большую часть начинку, меньше лепешкой накрываю и леплю. Иногда в верхней части проделывают отверстие, как в зур ну то есть в большом балише, и закрывают это отверстие эдакой пробкой из теста. Это делается для того, чтобы во время приготовления пробочку можно было вынуть, подлить бульона для сочности, пробочкой закрыть обратно все. Если вы начинку в лук не пожалеете, никакого бульона в процессе добавлять не понадобится, и будет только лучше. Лук и так даст море сока, будет просто фантастика. Все, отправляю в духовку. Время выпечки зависит от реальной температуры в духовке и от размеров пирожков, которые вы налепили. В моем случае это займет минут 40-45. Вы не представляете, какие ароматы сейчас стоят на кухне. Просто супер. Ах, обожаю эту выпечку. Вот сочетание от такого теста на кефире или на сметане, содового, рассыпчатого, с картошкой и мясом, с луком большим, дает очень классный аромат. От него, вот у меня, например, просто кружится голова. Давайте же попробовать, они уже немножко остыли. Обожаю. Обожаю. Нежнейшая, рассыпающаяся картошка. Очень сочная начинка, посмотрите. Просто супер. Просто супер. Приготовьте, вы не пожалеете. Обожаю татарскую кухню. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока.